Здравствуйте. Сегодня хочу обсудить плохие новости для пайщиков кооператива «Альпийская деревня». К сожалению, у нас 3 октября 2017 года по делу А56, дефис 18871, дробь 2017 была введена процедура наблюдения этого жюри. Судя по ситуации, когда ЖСК в принципе не ходит в суды, они наплевали на этот ЖСК, и в общем, те, кто вкладывал деньги, те, кто пытается вынуть эти деньги, остались брошенными. Соответственно, дальше можно ожидать либо воскрешения этого кооператива, что достаточно затратно будет, либо в общем, вял текущую процедуру банкротства. Таким образом, будет решаться вопрос с недостроем, говорить пока рано. Но там есть фактически недострои, да, и собраны деньги, куда они израсходованы, это еще вопрос. да, То есть, в рамках наблюдения, наверное, все-таки надо будет интересоваться этим вопросом. вот, Но на данный момент ситуация обстоит таким образом, что... Всем бы хорошо бы появиться в этом деле. И, в общем, наверное, стоит какую-то заводить форум для обсуждения всех этих проблем. Поскольку ну, вот на, у нас на форуме есть тематика банкротства застройщика. Я, наверное, ссылку дам к этому видео в описании. И постараюсь еще каких-то тематических материалов накидать в описание, Но пока новость плохая. Соответственно, в судах сейчас находится достаточно большое количество в суде общей юрисдикции достаточно большое количество дел, которые, видимо, закончатся только тем, что людям придется подключаться к процедуре банкротства. Пока не об ответственных, ни о чем-либо подобном говорить не представляется возможным, то есть есть, кстати, интересная практика по поводу подключения пайщика ЖСК к банкротству застройщика, а застройщик там в истории той, по крайней мере, был отдельное юридическое лицо, то есть я намекаю на то, что АМД Групп, или как они там, АМД да, Групп может поучаствовать тоже в банкротстве и в принципе пайщики имеют реально возможность подключиться и к их банкротству если таковое будет вот это у нас тема была затронута с псевдозастройщиками я ссылку на видео дам в описании также к данному видео если у кого-то ссылки эти не появляются Думаю, что надо переходить на YouTube и там уже смотреть эти ссылки, по крайней мере, там я точно дам. При репосте они могут просто теряться. Вот. Но поздравляю дольщиков, пайщиков, уже из Коальпийской деревни. Это реально в лучшем случае будет долгострой. Но так по всем прикидкам, скорее всего, это история года на 3-4 на минимум. Вот. Но ну, на, на этом печальные новости заканчиваются. Вот. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо.